Всем привет зрители и подписчики наших каналов, сегодня играет с вами Веном или Жигулевск. Да, здравствуйте. Он тоже как бы любит подобный РТС, любит StarCraft, Red Alert, я насколько знаю, ты тоже любишь играть. Да, в свое время я довольно таки много в нем зависал. Поэтому если вам интересно, можете перейти на канал посмотреть, это не реклама просто потому что мы вместе играем, я решил. Немножко пропиарить. Да, и взаимно, ребята, если вас заинтересует канал вино вы тоже можете туда пройти. Я ссылку в описании оставлю. Да, ссылки мы оставим. Так. Ну что ж, мы играем миссию под названием... Потасовка на свалке Зеона, если я верно помню. Да. И, кстати, она заключается? Заключается она в том, что, по идее, мы наемники в мертвецком порту и... Нам, грубо говоря, нужно захватить весь мертвецкий порт, мы боремся за власть, здесь есть еще пара группировок наемников, которые как бы э, не очень хорошо, не очень радостно воспринимают наше присутствие здесь, и, ну, нам нужно показать им, что они не правы, грубо говоря. Но, угу. перво-наперво, я сразу скажу, э, пока у нас есть немного времени, вот на старте, нам нужно сейчас выстроить более-менее внятную оборону, потому что, ну, минут через пять у нас уже пойдут более-менее мощные атаки, так что... Нужно будет постараться сейчас заиметь кое-какой оборонительный рубеж, вот так скажем. Угу, понял тебя, понял. Че, укрепляем? Давай тогда бункерами, я так понимаю. Бункеры, осадные танки, да, я думаю. Осадных танков, наверное, побольше. Так, как обычно, я забыл поставить сопла, у меня в итоге. В итоге я ушел в небольшой застой по экономике. Это бывает. Ну... Да. Я в принципе сам не очень хороший игрок, я думаю, многие из моих зрителей это знают, на типа пойдет. Почему бы и нет? Да. Все равно можно сыграть. Так, тут, кстати, уже один бункер у меня пустой, блин, стоит. Я что-то не заметил. Не провтыкал этот момент. У меня вот его, кстати, говоря, нету. Мне сейчас нужно. Что будет... там? Уже в атаку пошли. Но это пока мелкие отряды, я думаю, их пока бояться не стоит. Там дальше уже у -у. будет страшная фигня когда они будут прям, я смотрю скины такие как в этом как в кооперативе накинули этим юнитом да но ну, здесь okay. еще некоторые юниты изменены э, по своим свойствам те же гелиоте гелионы стреляют с пулеметов там э, морпехи mm. с дробовиков Ну в принципе да. все то же самое в основном то есть как бы я ну, думаю сильно с дробовиком серьезно Да. жесткие ребята так что то там с воздуха уже летит еще понятно давайте танчики будем стоять а нам получается вообще надо двигаться вперед а тут вот я вижу сверху написано убить надо кого-то да да но спешить нам пока в принципе некуда мы можем неограниченное время развивать базу главное чтобы ресурсов хватило Ну ресурсов кстати, здесь будет достаточно проблема скорее в том что врагов здесь достаточно много вот угу, там сколько войск, я смотрю, у чувака в углу. Это, да, это одна из финальных баз, до нее нужно будет довольно-таки, ну, долго добираться, на самом деле, ввиду того, ну, ввиду структуры карты, скажем так. Так я сейчас немного прикрою. Здесь Кстати говоря, здесь авиацию строить, ну, не столь безопасно, потому что у противника, как правило, на базах очень много зенитных установок. И, как если атаковать авиацию, то сначала нужно с наземки расчистить эти ложки уничтожить. желательно. Либо действовать осторожно очень. Потому что их там реально много, потом, зыкана. Ну, понятно. Ладно. Ну, и, наверное, сейчас прообороняемся, как ты говоришь. Ну, тут хотя вон рядом минералы, я вижу, уже новое месторождение. Ну, да. Тут уже прямо два игрока, да, сделано? Да, оно изначально Но. заточено под двух игроков. И, в принципе, здесь на нашу базу идут два, грубо говоря, небольших прохода. Один вот здесь, вот как раз-таки, откуда основная часть идет врагов. И один будет где-то вот тут вот здесь будет такая перепрыг небольшой для всяких там головорезов и прочих ребят mm -hmm. так ну ладно значит укрепляемся и ставим давай ко второй ЦЦ уже наверное. второй командный центр ну, да я, наверное, да кстати помню, ты правильно снижается. сказал правда они там респаются прыгают вниз Блин, хорошие они вошли. Давай, удиви меня. Готов. Как у тебя там дела? Да, вполне себе спокойно. Я у немного практикал момент с постройкой обороны, но я сейчас этот побольше развернул. Танк фасадных, постараюсь как бы минимизировать тех ребят, которые подходят на тебя, чтобы их побольше коцало. Пока они угу. на подходе. Мне Блин, стоит. тут нельзя, кстати, вместе, что строили, да? КСМ и одно здание. Да, нельзя, нельзя. Я привык просто уже по командному этому... Командиру, точнее, в совместной игре, Слону. Он может несколько рабочих кидать на одно здание, они будут строить его. Да, если я помню правильно, то в Винкс оф Либерти подобный апгрейд был на... Просто на обычных В компании в одиночной. Может быть... Так, так, так. Ну-ка, хватит. Да -мо, нет! Минус танк. Так, надо еще тут адреналин качать. Так, Кстати, это... наверное. Угу. Говори, да. говори. Я думаю, лучше прикрыть, наверное, сверху как-то можно зайти, да, вот, чтобы уступ они не спрыгивали вниз. Mm, да, там можно. Головорезы. Но этот сейчас бы желательно тогда силы какой-нибудь накопить побольше там или медваками перебросить туда войска наверх и попытаться их расстрелять но я тебе сразу скажу что их там ну, немало там да. небольшая база за этим уклоном ну, тогда давай-ка сейчас будем вкачивать да оборону потому что я все свое потерял преимущество так сказать пока я пытался захватить эту вторую базу зря вообще этим занимался походу да раз нет, они сверху против. прыгают Ну. В смысле, это очень сложно удержать ее становится. Ну, Хотя, да, да. с другой стороны, можно взять и вызвать каких-нибудь в райтов, чтобы они взяли наверх, залетели и полили этих головорезов при тем, как они прыгают. Ну, в принципе, как вариант, нормально. Да, потому что они прыгают вниз и начинают моих рабов мочить. Вон, они уже всех опять рабов убили. Опять никого не осталось. Блин, у меня с ХПС ом то что то проблемы какие-то. Да, что то подвисает. Ладно, пойдет. Ну, сейчас еще один осадный танк, думаю, воткну для обороны, и там будет этого уже достаточно. Так, надо мне вот эту оборону укрепить, это а это что-то какая-то ерунда. Ребята, укрепляйте, давайте. Ну вроде бы уже все не так плохо в плане основного пути на нашу базу. Вроде как он уже неплохо так простреливается артиллерией нашей И в принципе угу. вроде как давление на нас уже не такое высокое, но все-таки стоит по это поостеречься, потому что там ну, да. еще врагов, они будут увеличивать своем количестве. То есть тут нефиксированное количество на нашу базу будет напирать, поэтому нужно быть как бы поаккуратней. Но в принципе у нас от контролем. Так, увеличиваемый урон тут есть еще, я смотрю, для. А, ну не, это стандартный урон. Местимость бункеров. Какие-то гриды такие особенные. Да, они немного изменены визуально, но по сути они то же самое собой являются, что и раньше. так ладно будем пытаться получше отыграть что-то как-то фигово пока выходит так появился старпорт викинги тут еще можно ядерку вызывать да можно вообще беспрепятственно вот. и типа вот, ядерку тут было бы неплохо ставить в принципе, я при первом прохождении и пытался сюда ядерками давить, но все было не так просто, как оказалось. Да. Ага. Ну, понятно, посмотрим. Просто противники здесь зачастую мобильные, и это не всегда успеваешь вовремя ее кинуть. Ну, в принципе, я думаю, это можно списать просто на мою неопытность скорее, нежели на какую-то особенность карты ну, сейчас посмотрим я попробую ядерку зарядить одну или несколько лучше даже попробовать чтобы если что сразу добить Так, ты на вторую я смотрю выбрался уже, вот мне сложно, тебе это не прыгает. Там да, там просто удобная сама по себе позиция изначально. Так, ну-ка посмотрим, что-то наверху. Ага, там торы смотрю. Торы всякая там фигня. Да, но по сути главное выбить торы и дальше уже все будет нормально, так не шибко сложно. Угу. Тут еще эта же вкладка есть на, например, на заводе, вот это вот под буквой А, в которой можно выбрать другие юниты, которые, как бы, ну, в первой вкладке недоступны. Юниты из компании, так называемые, там будут и Геляв, и много чего еще. Так, на это всякий где, случай. Извини. Это в заводе военном фактории. Фактори. А, техника из компании, вот, вижу. Да, да, да. Охрана робот здесь есть, О. Охраны робот вроде неплохой, или это, я так понимаю, не тот робот, о котором я думаю. Может быть. Я не помню, а я как-то их не тестил. Тот самый, да. Тот самый робот. Ну, тогда, в принципе, не так все плохо. С Но. другой стороны, тут надо как-то, блин, сделать, чтобы эти мудилы не прилетали и не атаковали нас Све сверху, блин. Ну, наверное, все-таки, да, можно попробовать создать какого-нибудь викинга, кого-нибудь, кого они не смогут отковать, кто будет полить мне позицию. Сейчас попробую так. Ну-ка, okay, и можно гаста взять на нет. Ой, гост стоит так дорого. Тут и гасты и эти есть одновременно фантомы. А, да. это тоже может показаться интересным. Я не припомню. Я фантомами, было. честно говоря, настолько редко пользовался, что я даже не знаю, на что они способны. Аналогично. То есть я их в компании, в принципе, не нанимал, как там сказано. Ну, то есть можно взять, типа, пойти по линии этих э, фантомов, но я решил взять призрак, как лучше. я, в принципе, вообще редко этих юнитов использовал. Я как-то к тайным операциям таким не привык. Ну, конечно, ядерки бросать, это всегда интересно, но для меня иногда так. проблематично. Так, так, так. Сейчас Ты... попробую занять вот эту вторую базу. Давай. Не, он подвел этого голи... э, Голиафа. И витера. самое забавное, что если этот... Если, блин, в кампании заново в этом незримой войне ядерки сбрасываются очень быстро, наведенные новые, то как бы здесь нифига такого нету. И это немного осложняет ситуацию. Для меня, по крайней мере. Так, вообще тут есть еще медивак, я насколько понял. Да-да-да, можно здесь. транспортировать войска, я помню, я даже этим занимался, было дело в этой миссии. Это может неплохо так помочь, особенно, как раз таки, в штурме верхней базы. Нет, смысл можно взять, скинуть сейчас им призрака, пускай они там повеселятся, ядерку им зарядить. Так, я попробую пройти немного вперед, теми войсками, Давай. что у меня есть. Я думаю, это не станет для меня чем-то слишком опасным. Он как раз основался на волну, которая шла на нашу базу. О. Что тут интересно? Собственно, минус она <с> <с> <с> <с> Так, ой-ой, танчик. <с> Все, мы их вы вынесли. <с> Только у меня там базу, правда, выносит. <с> ну, возвращайся, если еще здесь добью. Без проблем. М да. Надо было немного поосторожно сыграть, нечто как-то сильно дерзко решил попробовать. Так. Блин, что-то у меня как-то минералов накопилось, как не знаю чего. Здесь это будет практически постоянно так. Откуда столько минералов? Две базы с огромным количеством минералов, и тут мы еще по мере продвижения будем новые базы захватывать в минералах. Здесь потребности как бы, вообще такой не будет сильной. Есть более важен, мне кажется, весь пен, ну и как бы сами войска, потому что пока мы их строим, время теряем. Да, есть такое. Так, так, так, нет. Сиди здесь. Поли мне вижен. Требуются да сколько можно хранилища вон брать, делать? Я сейчас попробую еще вперед пройти. Так, давай. Я посижу пока на базе, О, если вы, ты не что... против. Да-да, без проблем. Сейчас я хочу попробовать все-таки дать невидимость гастам, чтобы. Взял залез и там начал атаковать. Я тут просто на веселых ребят нарвался, которые на нашу базу шли. Это было несколько неожиданно. Даже немного опасно. <сидит> <сидит> Ладно. Угу. В принципе, все окей. Хорошо, когда все окей. все. А чё к чему нельзя, а или можно? Нет, можно. Это я туплю. Думал, что нельзя поставить реактор на космопорте. Можно все сделать. Так, ну теперь лучше мы стали защищаться. Правильно я сделал все. Что там у тебя да в принципе ты уже отбил все нормально да я очередную базу вроде как разнес здесь говоря еще одно место для базы неплохое можешь в принципе развернуться <вот> я думаю пока рановато мне это делать у тебя там это да да <Берит. говорит> да я вижу так <говорит> все-таки надо Гастов взять посадить ребята давайте И сюда в миди лак воу <рис sonst> воу не надо атаковать мы миди Ого, огонь сейчас походу тору будет очень весело да, Тору будет жарко ну, сволочен, живучий но, однако, у меня есть еще кое-что добить его уже труда не составит да. особенно второй ядеркой это точно так, надо еще поставить туда ядерные эти я, пожалуй, прям в массовые ядерки пойду попробую так, и можно сейчас взять, перелететь войсками Давайте, ребята, давайте занимать сверху этот холм. Не так, нет. Так, в принципе, я вроде как вновь накопил силы для следующей атаки. Я постараюсь вновь сейчас продвинуться сюда. Кстати говоря, у нас среди заданий есть такое... такое задание, как перекрыть короткий путь. Банди на севере я сейчас постараюсь до сюда доехать и развалить как раз-таки конструкцию, которая должна перекрыть проход краткий нам а, блин слушай, они там оказывается не могут слезть с этого я думал, они могут слезть ну там вообще выступа нет вот вот да, там могут перепрыгивать только такая только головорезы Скотина. ну почему не только но ну, из тех просто кто может перепрыгивать так да просто там это весьма сложно Так, мои войска там какие-то тебе помогали, они все умерли. Ну, ну по крайней мере, это было не напрасно. Да. Так, у меня тут штурм какой-то невероятный. Дерзкий штурм. Угу. Так, сейчас я завалю проход. Так, куда, куда пошли? Отлично, я завалил проход. Сейчас придется немного больше времени тратить на переход к нашей базе. Я думаю, это в принципе неплохо. Mm -hmm. Ого. У меня войск 225 из 200. Нифига ты, монстр. Так, мне надо тоже, наверное, что-то делать. Я а сижу на одном месте, грубо говоря. А, я даже знаю почему. Потому что мне вот здесь вот базу дополнительную дали. Только что... На самом деле я не очень этому этого рад, потому что сейчас придется еще управлять ей. Я ну бы да. начал спокойно посидеть, неторопливо торопливо придется что-то еще выдумывать. Дополнительный микроконтроль. Дополнительные затраты, как сказать, сил. Да, это еще при том, что я в микроконтроле сам по себе вообще в целом плох. Ну ладно. Это можно компенсировать войсками. Да. Будем надеяться, что это так. Так, я тоже постараюсь вторую базу занять, а то у меня тут войска уже есть, надо занимать быстрее. Так. В принципе, я бы сейчас вот да, двинул как раз таки, куда ты войска повел. И там в центре будет довольно-таки обширное количество вражеских баз и как бы мест, где их можно было перестрелять, и так далее, и тому подобное. Я сейчас угу. постараюсь перебросить свои войска куда-нибудь немного в другое место. На штурм той базы, которая оказалась между моими двумя по пути. Войска без Так, кстати, вообще можно скан кинуть было бы. Ага, вон что у них за база дальше. Понятно. Мне не нужны так, я думаю, я на ближайшую базу направлю одного КСМ, а на дополнительную развернусь там. Ну, давай. Так, блин, ребята, не туда вы пошли. Ладно. А вот и лимит мой стал более-менее... Внятным, на вид. Незапредельным. А, ну а атаковать? А, они же с дробовиками, блин, а я забыл. Да, они по воздуху <с стрелять не смогут. Нет, мои войска. Блин. Блин, каждый раз, когда вот эта ядерка взлетает, такое ощущение, как будто она взлетает в меня. Ну, хотя бы так. Тут нет вообще газа. Просто превосходно. Там, где я разворачиваюсь, есть газ, в принципе. Я могу отдать эту базу, если хочешь. Нет, нет, нет, я сейчас что-нибудь придумаю. Только чтобы еще можно было придумать бы... Блин, тут все очень много требует газа, кроме этих э, морпехов. Ну, в принципе, гелионы тоже неплохо так за кристаллы можно строить. Вроде бы да? как сливать особо не жалко. Ну, ладно, я подумаю. Особенно учитывая как бы количество минералов. Да, у меня почти 10 тысяч уже. 14. Так что. <laughs> Минералы Экономи... здесь, конечно, избыток. Экономический кризис явно нам не страшен, короче. Да. По крайней Тогда... мере, ввиду отсутствия По минералов. Мере, на ближайшее время. Ну, да. Так так куда ты поехал Не надо ехать. и вот это забавно на самом деле что казалось бы такое богом забытое место этот мертвецкий порт а с другой стороны настолько он богат ресурсами наемники знают толк в развертывании баз в нужных местах да судя по всему так надо укрепиться короче зенитками, либо нанимать кого-то там, кто может против них воевать, типа викингов. Что они викинги вообще не, не прикалывают, я бы так сказал. Я здесь, скорее всего, буду сугубо наземкой давить. Я вряд ли буду строить авиацию. Ибо это может вылиться в серьезные потери. Нужно там ее очень аккуратно применять. Это капец за заколебали Почему у нас так много? Я сейчас попробую в этот право двинуться туда, где их база была. Вот на это место. Угу. Я думаю, как бы. Так, виспен я постараюсь весь не подбирает. Если еще залетит туда, забери. Угу. Там. А, получается, что не осталось. стакается, что ли? А? Он не стакается на игроков, то есть он только на одного, О, что ли? Да, вроде бы нет. Mm -hmm. Я, конечно, не уверен, но кажется, нет. Хреново ты, да. Оп. Вражеская планетарка, конечно, меня сильно потрепала, но все-таки соизволила отчелить. Ого, здесь мне целый укрепрайон, то это Подкинули. В принципе, все неплохо тогда. Союзников союзников атакованы. Атакованы. Так, газ тут говоришь. Ага, вижу. Ох, у меня тут небольшая беда возникла. Мне сейчас придется срочно перегруппироваться. Я пока отступлю. тут проблема. Нехилая причем такая. Так, ребят, где мой газ? А, все, забрали уже газ. Блин, а я думал, нет. Йопт, что-то их тут много. А, быстрее, быстрее. Отлично. Твою. Тут уж больно большая эта группа вражеских войск скопилась. Я сейчас, возможно, даже все, что у меня было, потеряю. Вероятно. Можно с базы подкрепления быстрее запрашивать ну что там проблематично все стало немного ну, как того я все-таки выждал кое-как нужно вернуться и выстроить оборону вновь на рубеже верхнем Mm -hmm, mm -hmm. Как бы сделать-то? Надо, наверное, переназначить мне, что ли, бараки мои. Потому что они у меня бегают уже на протяжении нескольких минут войска постоянно через этот проход, где они умирают все. База... <laughs> То есть я явно делаю, что это не так. Это Поэтому надо как-то их заставить, чтобы они шли, короче, там, где мне надо. Но я такой любитель f 26 что у меня постоянно войска идут через какую-то длинную-длинную дугу, где им вообще идти, в принципе, нет прикола. Да, я понимаю. У меня тоже такое сейчас случается, но я думаю, мы сможем я думаю... как с этим справиться. Да, я думаю, сейчас постараюсь просто забиндить одни бараки на одну кнопку, другие на другую, потому что ну, это что-то какая-то ерунда получается полная. Ты вот этот танк может сейчас серьезно повредиться? А, да, кстати, о чем там делал. <laughs> ну ладно, минус танк. Я сам сейчас свои подкрепления вроде туда слал, но вышло немного не так, как я хотел. У меня опять как-то тоже как раз таки проект F2 чтобы у меня сейчас нету прикрытия на верхней базе. Отправила да, это войска. большая проблема. Ладно, справимся как-нибудь. Так, мне надо газ добывать, давайте, газик. Давайте, чините. Ставим реактор. Там все пытаются ко мне прилететь, блин, сверху, идите отсюда. Черт вас. Ну, пора бы что-то делать мне. А то я уже все несколько минут ничего не могу сделать. Конечно, прошу прощения. Да нет, ничего страшного. Там не самый лучший участок, на котором ты воюешь. Он да, проблематичен во многом. Проблематичен, да. Начиная от рельефа, не очень удобного для переброса войск, заканчивая просто как бы количеством вражеских войск. Ядерная так, ядерная ракета готова. Давайте гастов еще больше. У меня там пару ядерок есть, надо, короче, проходить это, это место. Забавная фигня получилась. Тут у меня войска не могут выйти из базы. А, вот теперь могут... Блин, танк у меня застрял. <laughs> так, ну раз Срой. у меня противники пытаются сверху, как бы, на мою базу напирать и, как бы, смещаться в другую сторону, у меня сейчас, как бы, нет какого-то особого желания. Не хочу я пропускать их на свою базу, поэтому я думаю, я сейчас это... Начну понемногу крушить их наверху. Так, я отправлю рабов на смерть. <laughs> Звучало, сильно как... много. Звучало как-то жестоко, честно сказать. <laughs> да. Просто они вообще полный мусор они мне сейчас не нужны так что ребята пускай идут умирать так с Гаста еще одного надо эту базу чертову выбивать я вроде как там даже уже имею какие-то даже здания и там по-моему даже базы есть так что блин надо по любому ее выбивать о КСМ пошли умирать кого-то убивают или нет нет их убивают такие это было специально сделано. Так. Ого, противников здесь достаточно. Проще было. До того, как ты пришел, да? Ну, вроде того, да. Ну, блин, что, это последняя была ядерка моя? Серьезно, черт возьми. И голо О, черт я подхожу к такого места в котором я очень лихо могу потерять большое количество войск. Я отступлю пока что Меня не радует такая перспектива вообще ни разу Да какого хрена он палит меня Там где-то блин да даже турели не было. странно как он увидел призраков сквозь инвиз ладно давайте выбиваем эту базу черту может, вороны где-то обитают. Хотя я не уверен. А, да, я тоже. Ну ладно. Короче, все нормально стало. Все, я выбил эту базу сраную. Наконец-то. Так, ядерная ракета готова, но она мне, в принципе, не пригодится. Давайте, ребята, наваливаемся. Отлично. Все, я очистил эту сраную базу. Наконец-то я ее и завладел. Можно теперь даже F2 чуть, спокойно. Потому что до ней будет идти все равно не через вражескую базу, через мою. Я, в принципе, сейчас как раз спокойно этим занимаюсь. Нажатием F2. На правда, мне сейчас предстоит серьезный штурм, блин. Не самого приятного места, там этот осадный танк, наемничий, улучшенный, будет стоять. И я не чувствую себя как-то счастливо. В такой перспективе. Mm. Я, возможно, сейчас сольюсь практически полностью. Ну, по крайней мере за счет количества минералов мне не придется как бы долго страдать из-за этого. Дай-ка догадаюсь. Я не могу поставить базу, потому что, скорее всего, какой-то закопанный юнит находится в этом месте. Ну, надо проверить. Так, можно теперь еще и викингов нанять? мне хватает газа. Нет, я так и не слился. Но потери понес ощутимые. Даже очень. Бывает. Нет, смотри-ка, вот базу нельзя поставить, там одно, одна клетка мешает. Вот какой смысл был это делать? Место с базой, я не понимаю. <laughs> вот, возможно, это небольшой просчет тех, кто делал карту. Хотя там до этого база находилась, я так и не понял, как там база стояла. Ну, ладно, хрен с ним, я... Не гордо, я буду добывать только один газ. <смех> Мне он, в принципе, только и требуется. Ну вот, блин, я таки слился. Там подкрепление пришло к противнику. Но я думаю, я сейчас очень быстро восстановлю потери свои. Да ё-моё, блин, откуда они приходят? А, они приходят вот отсюда. Все, я понял. Давай, удиви меня. Так, надо укрепить, значит, эту позицию, ребятки. О, баз закончился у меня, наконец -то. Я Еду. думал, это никогда не произойдет. Мне не нужны как так, я сейчас, судя по всему, буду рашморпехами делать, у меня их сейчас огромное количество должно быть. Mm -hmm. Хотя, возможно, это не самый лучший выбор в данный момент, но... Тем не менее, их строить слишком дешево, чтобы не использовать это. Классно. Надо бы потихоньку заканчивать эту миссию. Она мне надоедает. Эти чертовы наемники, чтоб их. Я думаю, мы справились как минимум с процентами 70. Ага, Не так много. Ну, у меня-то точно тут половина, вообще что-то как-то все плохо. Если я еще успею сейчас это, ой блин, я не то хотел. Посмотрите, если я сейчас еще справлюсь с верхней базой, то в принципе все будет вообще хорошо. Так, мне надо сейчас танки еще загрузить наверху, вывести и всех этих ребят. Короче, отправить в атаку. Плюс можно ядерки, кстати, повызывать. Короче, у нас получилась такая ерунда. Мне кажется, мы неправильно изначально, ну или точнее я неправильно изначально действовал, что пошел в этот долбанный уступ. Хотя, с другой стороны, ну, просто микроконтролинга моего на не хватило, я так думаю. Такое. Что именно, в чем была проблема. Ну такое, я стараюсь вообще микроконтроля кого-либо избегать. Через этот уступ я столько людей потерял просто все глупо, мог бы это не делать. Ну ладно, короче, будем считать, что все более-менее сложилось, хотя я тут чувствую, вообще прям, так сильно зафейлил в начале. Ну, с другой это стороны, было... результат на страну ну, ставит. как бы противник по большей части разбит, нам осталось не так много. И, в принципе, ну, да. мы движемся к победе вполне себе уверенно. Так что я думаю, можно сильно не волноваться. Давайте-давайте-давайте больше. Танк надо вывести мне или он уже уехал? А, он уже, наверное, уехал самостоятельно. У меня тут КСМ и люто катаются э, не так, как нужно. Меня командный центр вынесли на верхней базе. Они катаются на соседних базах, чтобы сдать минералы. Нужно это исправить. Там же вообще, слушай, какой-то по сюжету был командир, если я не ошибаюсь, Винксов Либерти, который что-то воевал против Рейнера. Mm, да, я, честно говоря, не помню его имя, но помню, что такой был тоже какой-то наемник, что-то такое. Да, и он типа с Мирой потом еще воевал в конце. Там, да, Орлан, типа, вспомнил его, Орлан. Да, он такой типа, ааа, Мира, ах ты, вы наемники. Какая Рена? Да. Он... Какого хрена ты позволила этому чужаку там что-то дозволила ему что-то там получить минералы или что-то такое. Короче, да, был такой мужичок. Так. Блин, по мне вражеская артиллерия работает, я даже ничего ничего не могу толком и сделать с этим. Ты меня печалит. А, тебе можешь помочь ядерным ударом? Ну, в принципе, можно было бы. Я тебе отправлю я... парочку. Пытаюсь штурмовать вот этот подъем, он здесь вот будет. Там вот точно uh -huh. стоит что-то такое не очень хорошее. Далековато будет. <laughs> Мы потребуем за свои услуги деньги <laughs> в виде газа. Не минералы, конечно. Ну, я ладно, думаю, чуть -чуть. 1400 отправились на твой счет. Кажется, Нифига да? ты. Вот это да. Сильное щедрое предложение, но я его принимаю, конечно. Ну, ладно. Тебя отправились, мои ребята бодрые. Отлично. Я так понимаю, мне сейчас придется немного войсками вверх продвинуться, дабы засветить все, что там происходит. Ну, вообще, можно мне своим сканом все сделать. Так что. Там просто ПВО Где тоже тебе? должно быть много, вроде как. Ну да, база там такая довольно щедрая. Да, и там аж два осадных танка. Вот почему я так сильно терплю. От них. Да, да, да. Я смотрю, они тебя прям вообще жестко разносят. Ну, то есть, если они попадают, прям такой урон жесткий приходит. Сейчас уже ребята на подходе. Они, конечно, с маскировкой, но мне кажется, она не поможет нам, потому что он вот сколько стоит этих турелей. Блин. Вопрос в том, сможет ли дотянуться, так сказать. Но даже если их задание под покасательные, там все равно больше будет, я думаю, дальше я смогу добить. Mm, так, понятно. Вот так придется сделать. Ну, в принципе, нормально даже. Так идет. Нет, куда пошел? Нет, стой. Да ты шутишь? Я думаю, я после этого. Подожди, еще. Ладно. Я планирую их много отправиться туда и добить. У их очень много. Ладно. Блин, да как? Вот так сделаем, давай -ка. Благодарю. Так, минус один, сейчас минус второй. Ну минус второй не получится, конечно, там. Ой. Ну прям мы почти, ну ладно ты. Ну хотя нормально. По войскам прилетело. Ладно, я справлюсь. Сейчас мы пробежим там. Там мы вынесли все турели почти. А, ну хотя их да, даже не осталось, уже все вынесли. Mm -hmm. Давай-ка еще ядерку сейчас зарядим вон туда. Uh -huh. В Я пока займусь которые с правой стороны. Uh -huh. -с. Я пока базу свою развивать дальше буду. Uh -huh. Повторяю, замедлился слегка. А чё, гейлеоны-то неплохие или так себе? Как расходный материал, скорее. Угу, понятно. Это не для нас тогда. Ого, у меня тут месторождение минералов выработалось. Пойду и направлю КСМов. Давайте, ребята, вычищаем этих ублюдков. Ну вот сейчас нормальный состав армии. Мы и воздух имеем, и землю. Нормально выносим все абсолютно. О, тут, тут золото тебе надо, золото? Да, у меня есть там немного. Да, я уже тебя не удивляю ничем. О, мне базу дали новую. Нет, у меня там этот. База, на которой через раз, через одного натыка на золотой крест обычный, золотой обычный. Понятно. Так, мне дали Battle Cruiser. Нифига себе. Блин, у меня уже 222 <свят> лимит достигнут, мне тут просто базу дали. У меня пока 192. У меня все эти сверхлимитные юниты уже отчалили по большей части. Так, ну чё, ну а чё вот ребята, и... давайте базовым. Издержки моей тактики скорее. Не слишком так и... к своим войскам. Да, нормально, чуваки выиграют. Я верю у них. <свят> <свят> я тоже верю, иначе бы я в них их не посылал бы сюда. Есть еще золотое месторождение, есть целиком. И даже весь спен. Что-то они как-то не это не сильно живут, я смотрю. <laughs> умирают очень быстро. Ну, с другой стороны, типа. Ну все, базу добиваем. Давайте. Бам-бам-бам. А, все что ли? Это победа? Да. <звук> Ты Это, оказывается, базу. была основная задача. Да. <звук> Уничтожить основных этих ребят. Блин, да. ну, я тут думал, там какое-то супер-супер сложное задание. Нужно было одного этого наемника типа добить. Но с другой стороны, как бы уничтожая другие базы, мы не давали им возможность атаковать нас более-менее серьезными войсками. Ну понятно. Как бы, ну, в общем-то победа. Да, в принципе было неплохо. Было неплохо, если бы второй раз играли, я бы конечно быстрее бы выиграл с тобой. Просто потому что я знал бы что делать. Ну что ж, друзья, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на наши каналы. Обязательно оставлю ссылку в описании на Жигулевска. И также подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока. Удачи.